Здравствуйте, я веду свой репортаж прямо с творческих теста тестов лыж для фрирайда стали 110 до 100 мм, универсальные. Сегодня на поездке дня лыжа номер 110, для меня черная, я не знаю, что это такое, но вы сейчас хитрох увидите. Поехали. Ну, вот такая лыжа у меня сегодня была на ногах. Э -э -э, как я уже говорил ранее. На этих тестах эту категорию я тестил на трассе Потому что 90% всех лыжных я вне трассы уже тестил неоднократно А вот на трассе не тестил ни разу Вопросов по трассе эффективности такого класса лыж очень-очень-очень много Потому что в основной массе покупают их люди Не те, которые вот полностью душой уже в целине А те, как раз, которые еще на 90% застряли на трассе И вот все их беспокоит А как же, а как же, вот я на трассе-то на них буду кататься Вот Данная лыжа, она очень но двойственное у меня к ней отношение по прокату она имеет хороший режим и плохой режим как бы хороший режим у нее следующий, у нее есть свой поворот и в резной дуге она прекрасна то есть карвинг в ней эффективен в плане стабильности в плане цепкости, в плане рельсовости в плане надежности, он понятный предсказуемый, дугу легко зарезать ее легко получить, ее легко словить поймать, удержать, все, она как бы отлично, лыжа в этом режиме работает идеально ровно, она отлично сбалансирована в плане нос-пятка э можно в процессе дуги переходить с огрузки с носков на пятки лыжа при этом не теряет дуги идет ровно и прекрасно и вообще получается такой качественный карвинг но он получается ровно в ее пасмурном повороте который средней дуги где-то 15-17 метров вот все остальное у нее какое-то вот оно какое-то бракованное, реально Значит, в скользящем повороте лыжа пережёстчена перецепка, она лупасит ноги дубасит, не скажу, что там сильно теряет стабильность, нет, но как бы подстукивает в ноги переход резанный скользящий, он такой некомфортный и можно потерять стабильность лыжи, если вы на скорости, там, например, разогнались, и вдруг вам надо притормозить, и вот начинается вот эта вот, вот история. То есть одна лыжа цепляется, другая нет, тут надо быть точным. В коротком повороте лыжи как бы показались неуклюжими, требующими внимания, требующими точности, требующими понимания того, что ты делаешь. Вот и главная теперь недостаток, который вот, в принципе, вот, если на этом остановиться и подбить итоги, то я бы сказал, что это хорошая на самом деле лыжа для каких-то вот, среднего руки лыжников, которому короткий поворот не нужен, быстрый поворот пока еще тоже не нужен, а вот как раз вот эта хорошая эффективная серединка, она вот имеет как бы некий свой смысл, да, имеет свою некую пользу. Но вот есть еще одна тема, да, есть еще одна тема, это динамика. И в динамике эта лыжа, она вообще нулевая Нулевая вообще в динамике она нулевая Динамика абсолютно приглушенная Получить отдачу из лыжи невозможно ни в ее повороте, Ни в каком-то соседнем вот. При этом она чувствуется, что она где-то есть Но она настолько непружинная лыжа Что вот как бы вот совсем То есть деревяшка, которая там внутри есть Она ну совсем как бы облегченная И совсем из нее вынули всю динамику Всю пружинистость и все вот. При этом я помню эту лыжу в нейтрассе И она вот в общем такая же Она как бы Понятная, предсказуемая, едущая, но она вообще не душевная. То есть, если в лыжах, опять-таки, нужна понятность, предсказуемость, да, вариант. Лыжи средние дуги, да, вариант Лыжи, которые там не требуют Ни особо, в принципе, не ни готовы, ничего, да, вариант Но если покупаем для души Да, если мы говорим о том, что там Вот мы фрирайдеры, которые там действительно готовы там Например, там часик Ножками куда-то там Прочупарить про а, с лыжами на Газачке для того, чтобы вжарить хороший Снег, хорошим уклоном, там, хорошей Динамикой, вообще не вариант, потому что Вы как бы, ну, съедете и все, ну, как макарон Несоленых там, без масла съели То есть желудок полный, а, как бы кайфа нет, только булькает все и все ну вот а то есть для каких-то экспертов лыжи нет вот. для лыжников среднечкового уровня, которые вот дошли до какого-то вот этого среднего повороты и в принципе на этом готовы остановиться свое развитие опять же таки, да то есть, ну вот как обычно, нету линейно хороших, линейно плохих лыж. То есть, если мы говорим обо мне, вот меня Джек спрашивает, там, какие романы вам лыжи нравятся. Ну, вот эти лыжи мне не нравятся, да. Если мы говорим, там, придете ко мне человек и скажет, там, посоветуй мне какие-нибудь лыжи. Я скажу, вот, вот, вот, пожалуйста, вот этот вариант есть, бери, там, катайся, будете хорошо. У меня есть знакомые, есть знакомые, которые катаются со мной, там, пять лет. И которые вообще никак вот ничего не происходит в их катании Да, они просто катаются для кайфа, для своего удовольствия на вот этом уровне И этот уровень кайфа называется такой, там, я просто скатился, все Вот я просто скатился, да, развернулся, там, свою линию сфотографировал Все, мне не важно, там, что это можно было, там, вообще задубасить Блин, ну вообще вот это все, не, я живу для себя, мне вообще мои удовольствие хорошо Но я при этом не готов, там, напрягаться, не готов я заниматься УФУП летом Ради того, чтобы там вжарить Да все у меня хорошо, вот, пожалуйста, вот дуги лыжа будет все понятно ты в принципе с по ней съедешься в принципе если катаешься с гидом который понимает твой уровень вообще тебе будет все хорошо потому что в принципе с любой горки ты на них скатишься на котором тебя привезет и ты будешь вообще рэмбо вообще они не будут что требовать ничего никак вообще Все. поэтому как бы давайте да вот при выборе лыж все-таки будем адаптивно лыжник, и не будем, да, пытаться надеть там чужие, там, все ботинки, да, вот как иностранцы говорят, трайвокин и май шуз, да, вот не надо трайвокить э, в чужих шузах, не надо вокить, не надо... Трайвокинг и на ее шрус вот в своих ботинках, то есть да оцениваю свое катание и оцениваю свои приоритеты, определяя их четко, и подбирая под себя. И, Возможно, вот эти лыжи, которые мне не нравятся и которые там другим тестерам на русский тесте не нравились, и я общался с людьми, то тоже самое, все услышал от них. Вот не факт, что вам от этого будет плохо, но опять-таки постараюсь это как-то внятно описать еще, еще, еще раз там на сайте. Да, чтобы не пропустить, подписывайтесь там, да, ставьте видео, лайки, потому что, как бы, видео я все-таки старался его делать, вот, ну, все, встретимся вне трассы, пока!